Также говорили о постройке двух общежитий и одного учебного заведения в набережных Челнах. По учебному корпусу, пока у нас более менее площадь по стандартам соответствует, вот сейчас мы проходим аккредитацию.